Всем привет! Многие энтузиасты заметили, что их любимые программы MSI Afterburner, CPU-Z, HV Monitoring, AIDA64 не работают или работают частично. Вот, например, MSI Afterburner не показывает степень загрузки видеокарты или процессора. Проблема кроется в анти чите Vanguard, который на уровне ядра блокирует драйвера практически любых мониторингов. Решение максимально простое. Заходим в Tray, видим Riot Vanguard, жмем ПКМ, Exit Vanguard, да, дальше перезапускаем нашу любимую программу, допустим MSI Afterburner. Открываем. О, о боже мой, программа вдруг видит мою видеокарту и мой последний драйвер. Заходим, допустим, в Battlefield 5. Ждем, когда прогрузится, значит, оверлей наш. Оверлей а, прогрузился, и вот мы видим то, что он начал показывать степень загрузки видеокарты, начал показывать степень загрузки процессора, и все у нас хорошо. А, сразу хочу предупредить. А, если вы выключили, а, значит, античит Vanguard, и решите вновь зайти в Valorant, то вас игра не пустит, так как э, не увидит то, что античит выключен, и запустит ваш компьютер в режим недоверенный. Поэтому нужно будет заново перегрузить ваш компьютер, и, естественно... А дичит снова запустится. Да, мониторинг не будет работать, но лучше уж поиграть в игру без мониторинга, нежели вообще не играть. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А также подписывайтесь на мой паблик Мир Пикаря и будьте в курсе всех таких событий.